Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии полезные интернет сервисы. Сегодня я расскажу вам о сервисе автопостинги на сайты социальных закладов. Это сервис, который называется Бпостер. Во-первых, что такое социальные закладки и зачем на них нужно размещать какую-то информацию. Тут все достаточно просто. Если вы продвигаете свой ресурс в интернете, в нашем случае ролик на ютубе вам необходимо разместить ссылки на этот ролик на максимальном количестве ресурсов лучше конечно на каких-то трастовых сайтах социальные сети это конечно номер один и с помощью сервиса BP Poster вы можете размещать ссылки на свои ролики с описанием и тегами как вы сейчас увидите на сайтах социальных закладов конечно трастовость таких ссылок соц закладок мягко говоря оставляет желать лучшего но если вы хотите получить есть естественность в ссылочной массе вам необходимо совмещать и качественные ссылки соцсетей и не очень качественные ссылки соцзакладок, досок объявлений там, и так далее. Что вам нужно сделать? Вам необходимо пройти по ссылке, которая есть в описании под данным видео. Регистрируемся на сайте. Регистрация очень простая, стандартная. Как это делается, показывать не буду. Если у вас возникли вопросы, пишите. Я сниму ролик о регистрации. Значит, у сервиса есть платный вариант и бесплатный. Вот я сейчас нахожусь в платном варианте или VIP-варианте этого сайта. Вот тут видите, кнопочка VIP находится. Все, все члены закрытой группы получают бесплатный доступ к этому аккаунту могут им пользоваться в режиме VIP. А бесплатный вариант будет отличаться только одним, что вот количество социальных закладок, куда вы будете размещать свои ссылки, будет ограничено. Ограничено, насколько я помню, количеством кажется C. В платном варианте количество социальных закладок, то есть сайтов, куда вы можете разместить объявление, равняется 233. То есть вот одним нажатием на кнопочку ⁇ Отправить ⁇ вы отправляете свое сообщение или свой пост на 233 социальных закладки. Правда, чтобы отправить одним нажатием, необходимо подготовить свой аккаунт. Что подразумевается под словом подготовить свой аккаунт? Вы заходите в раздел Настройки, неважно платный у вас вариант, не бесплатный, и выполняете регистрацию в социальных закладках, которые у вас доступны. Делается это, это очень просто. Вот название социальной закладки. Вот кнопочка ⁇ Зарегистрироваться ⁇ Видите ссылочка. Правой кнопочкой нажимаете ⁇ Открыть в новой закладке ⁇ и проходите регистрацию. Значит, получаете логин и пароль. Вбиваете свой логин для данного сайта в троечке, ну, Например, вот так вот, да. Добавляете свой пароль. Строго от головы, например, вот такой пароль. Да? И нажимаете, нажимаете кнопочку с плюсиком зелененьким добавить то есть вы его вот добавили еще один аккаунт для данного сайта значит сразу рекомендация какая после добавления аккаунта нажмите вот на такой вот значок стрелочки противоположные круговые и проверьте работает ли этот аккаунт или нет вот видите я сейчас просто строго балды вбил какие то параметры для аккаунта естественно сервис не может в него отправить пост и появляется изображение такой красной кнопочки то есть этот аккаунт не работает но очень логично нажать на красненький крест и удалить этот аккаунт из сервиса Значит, если аккаунт работает то нажимая на двунаправленные стрелочки появляется зелененькая зелененький зелененький кружок на этот сайт мое место ру, через аккаунт которые вы добавили, будет размещаться сервисом Пост. И вот таким вот образом вы проходите и регистрируетесь в нужном вам в нужных вам социальных закладках. Но ну вот мы это делаем совместно с членами закрытой группы, поэтому легко и просто мы зарегистрируемся во всех этих 233 социальных закладках. Причем вы можете на одном сайте социальных закладок иметь несколько аккаунтов. То есть сервис будет размещать несколько постов на данный сайт что в принципе тоже не возбраняется чем больше в принципе тем лучше потому что многие сайты социальных закладок перестают работать ну вот например посмотрите вот этот вот сайт вообще уже не открывается то есть все уже поэтому чем в большем количестве социальных закладок вы зарегистрируетесь чем больше у вас аккаунтов тем будет лучше Значит, все, кто зарегистрируется по моей рефералке, которую я разместил в описании этого видео, я отдам доступ к своим аккаунтам, вот аккаунтам DVD.rn. Я тоже буду продолжать регистрироваться в этом сервисе самостоятельно. Значит, вообще-то можно произвести автоматическую регистрацию вот таким вот образом. Да? Сюда вбиваете свой э, электронный адрес, нажимаете регистрироваться и сервис пытается это сделать в автомате. Вам, правда, придется использовать антикапчу ну как работает как настроить прокси для этого сервиса если сниму в отдельном ролике сейчас сейчас просто о возможности данного сервиса без тонких настроек значит после того как вы зарегистрировались в нужном количестве вам социальных закладок вы можете делать постинг То есть вот переходим нажимаем на кнопочку Submit и заполняем вот Такую форму. Форма очень простая. Первое, что от вас требуется, это разместить ссылку на рекламируемый ресурс. Но я буду продвигать ролик. Перехожу в менеджер видео, выбираю ссылочку на тот ролик, который я собираюсь продвигать. Вот она. Размещаю ее в ссылках, убираю буковку S, чтобы она была прямая. Да? Опять же, заголовок это заголовок моего ролика. Я нажму на кнопочку изменить, чтобы мне было удобнее. И все буду выдергивать. Пожалуйста, заголовок. Далее, описание. Описание у меня уже есть. Если вы там рекламируете какую-нибудь статью с своего блога, уставляйте текст своей статьи. А я возьму просто часть описания с данного ролика. Конечно, описание желательно делать уникальным. То есть не вот брать вот так вот, как я скопировал целиком и вставил. Поэтому я сейчас немножко его подредактирую, внесу какие-то правки, чтобы его каким-то образом уникализировать. Отнес какие-то правки, добавил ссылки, которые меня интересуют. Вот обязательно добавляю теги, которые соответствуют данному ролику. Добавлю пока парочку. Все готово. Значит, описание, в принципе, конечно, можно взять со страницы. Но, еще раз говорю, лучше каким-то образом все-таки уникализировать, чтобы не раскидывать по всем сайтам одинаковый текст, что роботы поисковые не любят. Все. Нажимаем на кнопочку отправить и пошел процесс хостинга. Вам показывается статистика. Вот 41 закладка мы зарегистрированы. Вот сейчас разместили в 31 закладку, а на 8 закладок по каким-то причинам сервис не смог разместить здесь выдается статистика куда размещено, куда не размещено если хотите можете открывать эти закладки руками чаще всего бывают проблемы с авторизацией вот на этом сервисе он не смог авторизоваться есть, возможно потребовалось captiontchaг убиваете свои логины и пароли и уже руками например размещаете этот текст на данной социальной закладке я все таки вам рекомендую регистрироваться на сервисах руками если у вас конечно есть время и вы хотите сделать все хорошо то при регистрации есть такое понятие как профиль да? И в этот профиль свой можете отредактировать самое интересное и полезное для вас вы можете вставить ссылки на какие то рекламируемые ресурсы я например вставлял ссылки на на свои каналы, то есть на канал, и вставлял ссылку на сайт, где я веду вебинары. Ну и еще вставил свою стандартную картиночку, разместил свой скайп. То есть, для чего это делается? Если сообщения, которые вы размещаете на сайтах социальных закладок, достаточно интересны, вот они привлекают внимание, то большая вероятность того, что с вами захотят связаться. И имея контактные данные в профиле, которые вы указали при регистрации, вы можете получить целевых клиентов. Вот такой замечательный сервис. Рекомендую вам им пользоваться. Единственная сложность – это, конечно, пройти и зарегистрироваться в этих социальных закладках. Что, конечно, можно будет сделать в автомате с антикапчей. Но об антикапче и о настройке прокси я расскажу чуть позже. Пользуйтесь данным сервисом, раскручивайте свои ресурсы. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментарии под данным роликом. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем удачи, успехов!